Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, небольшой будет обзорчик нашего хозяйства. Данный видос будет называться «Золотой Кротчатник. Почему? Объясняю. Жимка мне уже съедает совсем, чем только может. Привезли мне вчера утеплитель дополнительно, пятерочку. Вот она, пятерочка. Ой. Так, можно десятка, но она же сжимается. Пятерочка. Полностью мы все эти стены залаживаем. Также мы здесь полностью потолок залаживаем. Угу. Здесь один рулон, я специально размотал, потому что это не реклама, 20 метров. То есть я взял их два штуки угу. и еще три или четыре у меня там на магазине. Они специально отложили для того, чтобы я мог полностью запаковать данное помещение утеплителем. Немножко мне привезли с браком. Ну, не без этого. Ой, видите. Ну ладно. Окно в Европу. Ну ничего, вырежем, как-нибудь придумаем. Мозги есть для этого, желание есть. Блин, держу в руках линейку. Один молодой парень написал мне на почту, в мою почту, с просьбой подарить ему такую линейку. Подарим. Как раз к Новому году в Самарскую обла... область вроде бы, да? Самарская. Ну что-то такое то говорил. Ну не важно. Короче, купим мы новую линейку, пойдем на почту и пошлем. В адрес он написал парень. Сразу думал, ну, как бы это глупость посылать в линейку кому-то, там, вр, неужели она настолько нужна, да, да помню себя, когда мне тоже ничего не было, и никто мне почему-то ничего не давал, как-то было очень печально, ну... Для меня это мелочь. Ну, а для парень, него жди будет... подарок. Да, для него будет приятно. Ну, не эту, конечно же, новую. Ну, да. Ну, обязательно вышли. Сегодня у нас суббота, праздник, ничего делать нельзя, поэтому... К сожалению. Да, блин, и сегодня вот такие планы. Вчера материал специально договаривался, мне там в 4. Привезли, 4 месяцев, забирай. А в 5 я узнал, что сегодня нельзя ничего не делать. В праздник, так что, друзья, если кто верит, еще у вас всех с праздником. Ну, идем дальше. Почему же золотой крочатник? Покажи, Юлька. А вот почему. Привезли мы наконец-то себе плиты, якобы влагостойкие. Их здесь 20 штук. Длина 2,25 метра, 25. высота. Их 20 штук. Копейка хорошая. И самое интересное, что да, хорошая, шью, всех не хватит э, на Укрой все я это я помещение. Немножко... Потому Опа. что я хочу подшивать полностью потолок. Чтобы показать полностью, полностью внутреннюю сторону. Э, повторяю, это для внутренней стороны. <связь> не для улицы. Для улицы будет другой. Там, что именно, там, я еще раз повторюсь, хрен знает, что будет с улицы. Но для внутренней стороны будут вот такие э, плиты. Хорошие э, плиты грубой опилки, они пропитаны, мы их еще раз пропитаем, как мужик говорил, пропитаем в пять слоев, будет, о, ну 5 слоев может и много, но что-нибудь придумаем, вниз чем-нибудь обработаем, ну а вверх обрабатывать конечно же не будем. Как мы еще будем ставить вверх или вниз, я еще, друзья, не знаю, потому что для примера Юлька покажи, ключатник. вот она. Поэтому я еще не определился, Или будем вверх обрезать, или будем их ложить на... Угу. не знаю, посмотрим Ну, в процессе работы определиться да. надо Саморезы я взял 2 килограмма разных, угу. разных размеров Думаю, 2 килограмма саморезов нам должно хватить Утеплитель мы еще подвезем За сеточкой мы еще съездим по честно говоря, не ездил нужны деньги так что как только что-то мы подкупим съездим в бобру купим еще на клетке 4 сетки ну сетка понимаете 2 метр 18 рублей то угу. есть 36 рублей на клетку, только на пол я не считаю что вверх и боковую почему же друзья вы говорите что а, сзади маточник пойдем То сзади маточник это неудобно работать с кроликом да друзья я понимаю но если я сделаю себя здесь спереди мне здесь нужно будет э, ну, деревянная поверхность или металлическая но ну, металл вообще сумасшедшие цифры да? поэтому она будет деревянная а если я здесь делаю деревянную мне нужно дополнительно освещение делать Потому что две лампочки мало и три будет мало. Мне вчера приезжал еще один человечек за мяском, но говорит, нет, две мало и три мало. Сделай каждые два метра по светодиодной лампе. Но если будет здесь зашита, поэтому придется свет и сюда бросать, чтобы я мог и там видеть. Получается, работа с кроликами мне вроде бы и удобна, но будет деревом зашита и здесь, и придется там, чтобы они меньше цакали мне на деревянную поверхность, зашитую здесь. Поэтому здесь у меня не доска и находится. Угу. Я сэкономил здесь, чтобы экономить мне материал, который будет находиться здесь. В в кругом получается экономия, но без нее никуда. Самый парадокс, что грызут стену, да, или пытаются грызть стену, только молодняк. Как будто им чего-то не хватает. Хотя комбикорм свой. Зубки точит. Ну, там супер-пупер комбикорм. Ну, это уже нюансы. Если кто не знает, ссылочка будет слева вверху. Как мы его делаем, с чего мы делаем. Ой, вылез, вылез один, он вылез. вылез один. Ага. Вроде Ах, как вылез. Убежать, убежать хочет. Шустрик, шустрик. Опа-на. Вот ты хотела убежать? А, Помнишь а, Панона и НЗБшки. Бульдога со сторон. А, да. а? НЗБшку мы уже в нашем хозяйстве убрали. Угу. По поводу Панона я еще, ну, Панона много тут делаю. Угу. Дальше. Сейчас начнут мне говорить, нафиг ты тратишь на этот утеплитель, все равно помещение будет холодное, нафиг ты потратил сюда на USB панели, все равно тебя все будет косо-криво. Друзья, есть такие каналы YouTube, Кроликоферма Мельник, Остя, Александр есть Ейскин Кролик. Друзья, все эти кролиководы, которые занимаются, заметьте, они не заставляют так делать, как у них. У есть Кролика все находится на улице, они там с подогревом, шмевом, там супер-пупер. У Кроликоферма Мельника это все в ангаре, тоже самодельным, да, утепленным. И у Александра Воронкова это в отдельных помещениях, то маточное откорм, там или еще что-нибудь. Но, друзья, никто не начал делать из этих всех кролиководов, которых я назвал чтобы бах, на его участке появился там какое-то там сооружение утепленное, с маточным поголовьем, и он только пришел, закурил, походил. Красота, да? Нет, они все. Арбайтен, Арбайтен, Арбайтен, копейки считают, но Арбайтен. Да, через год, два, три, четыре, пять, я же не знаю, сколько каждый занимается на самом деле, да? Они вышли на какой-то уровень, и сейчас могут с удовольствием рассказывать про то или иное, грубо говоря, уча или рассказывать. Но при этом не заставляю никого так Я тоже, друзья, не заставляю никого делать та же, как я, да. Копать, ровнять, у семьи деньги забирать. Ну, частично. Кто там носит? Еще места им мало. Да нет, здесь вот, мальчик. Ой, выскочил сразу же. мальчик. Гоняют его. Или девочка. Может, там мальчики, одна девочка, вот все за ней бегают. Посмотрю. Пацан. Пацан, девки за за загоняли, пацана Пацан, сетку сына вверх тоже на меня. Дала. Так что, друзья, если кто-то хочет... Что нам наделать? пишите. <как> все равно я свое мнение не поменяю, все равно я кручатник свой доделю. Uh. Нет, ваше мнение почитаем, но сделаем по-своему. Да, да, да. И тихонько сделаем по-своему. Хорошие советы, как про метеорита, uh -huh. конечно же, друзья. Ну, uh -huh. да. Дальше, что по поводу свиней. Свинями мы тоже занимаемся, да? Кто-то занимается птицей, индюками, утками. У меня что-то вот утки есть, но они все равно это утки. А свиньи это свиньи. Я если забью, ну, там, да. да, дюрка или ландрасика, там 10 будет машина. Или даже это продам. Так я уже куплю себе, угу. ну, четвертую часть крыльчатника. И куплю да, себе что-нибудь. Сто процентов. Угу. Так, свинок мы сегодня покажем? или нет? Ну, может, пройдемся или как? А покажем? А цесарок покажем? Они вышли, я не а знаю. Холодно. Холодно? Они не хотят, так, наверное, выходить. Так, этого. Сегодня просто делать ничего, друзья, не мать. Ну, нет. да. Ну, нельзя. Надо ну, гулять. Правильно. Я говорю, надо сегодня день вот... Мы люди верующие, поэтому мы не работаем. Я не знаю, как вы, но мы не работаем. Потому что дети хозяйство, конечно. Да. Так, мы это. Пойдем сейчас. Ой. Ну вот, друзья, вот такая ландращиха у нас. Ну, хорошая девочка, хорошая. Поэтому я говорю, если такую пустить под нож, да, или себе уже будет сто процентов угу. или же на продажу. Пускай на продажу там и получаются не очень большие деньги, но все же. Но все же. Комбикорм мы тоже делаем свой, для своих этих... Судило того, что там практически все то же самое За исключением только одного Сена мы туда не добавляем Понимаете, друзья? Сена в комбикорм мы уже не добавляем Это Ну ее не уже понимает. нельзя, конечно А так все то, -то, то же самое Молим, измельчаем и гранулируем Ну что делать? Вот девочка, девочка, она любит, чтобы ее погладили Да-да-да ну, вот, ушка, ушка. У них аппетит пропал. Мальчика хотят. Ну, да, мальчика хотят. Ну, мальчика им рано еще. Мы хотели померить, но, честно, что-то как-то не дается мне померить. Надо валить. Вал... Валить или пока радует? Да, девочка? А? Ой, девочка такая. Это спокойнейшая немножко, чем это. Давай? Да. Наоборот, она сейчас более такая, знаешь. Ну, не знаю. Ну, это как... А вот это спокойнейшее. Ой-ой. Ну, я специально сейчас, друзья, их трошки так, ну, балую. Чтобы мне потом их клетче было зайти, иначе они же ноги подражаются. <свист> Жима можешь за это. Все, да. уходим. Здесь тепленькое между прочим. Очень а хорошо, да. я бы еще понимала. Скорее свиней со свиньями? <свист> Точно. Так, давай я оставлю тебе тут жить. <свист> Нет. Ламурная, дверь у нас тут вторая розовая. Да. Такая. Тут да. девочки, девочки. Да, да там. А, мы ну, были пацаны, мы же. Да. Так сейчас рыжая пацаны у нас. <свист> Рексон. Рексон что-то кушает. К нему лучше не подходить. А, куры у нас не несут. Холодно, да. Перестали. Соломки, потом ну, копать. Кура, кура. Сейчас хозяин там шороху наведет. Эти а -а -а. сарки выскочили. Четырёдвор. Чего хозяин выпустил, да? Холодно. Я жа всё перекрыл. Опа, куда? Ага. Ну и куда? Сюда. А дверь тоже блокировали ваши? Давай, лезь, лезь, лезь. Знаете, как это, трампуй, запихиваем. Дайте. Не книг выметает. мы их всех пихаем туда. Давай, давай, давай, давай, давай. лезь, лезь, лезь. лезь, лезь. Кыш, киш, киш, киш, киш, киш. Соленок, опа, пошли, Давай, следующий, давай. Пейнь, давай, давай, давай, давай. Называется, хозяину, нечего делать. А вы не голуб, голодные, что ли? А ну, просто самое интересное, как залазит этот. Учак, учак да. да. Ш -ш -ш. Ему места мало, он не может туда. Крыш, да! <свеч> не, он не может, у него очень мало веса. Давай, давай, давай, давай, лезь. Я тебя сейчас тресну. На мясо ходим. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Застрял. <свеч> ну и все, друзья. На этой положительный, мы будем с вами прощаться Но прощаться только до завтра, потому что завтра уже праздника у нас не будет Завтра будем работать Да, завтра праздника у нас не будет и завтра мы будем уже наконец-то работать Съездим на ферму, посмотрим на людей, себе покажем, проконтролируем, что они там сделали Вот такая наша обыкновенная сельская Красиво, некрасивая Всем пока, всем счастья, здоровья и благополучия Подписывайтесь на канал Распространяйте это видео, если вам интересно, может кому-то еще будет интересно Всем пока, друзья!